Привет, ребят! Решили Зевня заняться турниками? Или турники нами заняться? Я еще проспал судя. Все на свете проспал. Ну, в общем, поехали. Цвет настроения черный! Черный, черный. цвет настроения черный. Черный, черный. Она на черном стиле Она так чувствует себя богиней Ходя из дома выбрал черный цвет Все мои сучки любят черный цвет Все мои... Юра поебает Капитан, ставьте лайк, <смех> ставьте лайк. Гурными <смех> аплодисментами поприветствуем сегодняшнюю нашу группу 707, них еще солисты Денис Крэд. <смех> Ребята, давайте громкие-громкие аплодисменты. Это далеко, ты услышишь, я нас но он знает, не как он, просто по тупалу дам, тебя не мечты, без твоей эфири, снова наступает холода, но мои мечты, не смотрю <смех> в <смех> небеса, <смех> только ты выпускаешь... Продолжение следует...